Ты призрак, ты призрак, пожалуйста, не говори со мной, уйди. Мерзко, мерзко. Как тебя смыть, стереть с экранов? Всем хай, с вами Юджин. И сегодня мы с вами играем в хоррор-игру, которая уже четвертая по счету в этой серии под названием I'm on Observation Duty. Это игра про меня, <связывающего> про меня, высматривающего призраков в разных квартирах чужих на самом деле я не то чтобы хотел призраков найти когда устанавливал камеры но так уж получилось что вот стал я именно их и высматривать давайте начнем с сити хаоса поиграем в сити хаусе попробуем найти немножечко призраков там вот первая комната спальня здесь читают различные книжки кто-то собирался видимо куда-то поехать О, Сразу, сразу предупреждение Attention Сотрудник Аномалии были э, предварительно здесь Замечены Смотри внимательно на камеры наблюдения Записывай аномалии и сообщай О них как только что-нибудь изменится Ага, все, я понял Мы должны увидеть мельчайшие изменения В деталях То есть тут не то, чтобы будут какие-то прям супер суперстремные Призраки стоять, а будут именно вот просто Ты такой увидел, книжка сдвинулась Вот он лежит здесь, вот так вот Хорошо, запомнили, надеюсь, что запомнили Скорее всего не запомнили Так, здесь у нас э, салфетки Ну-ка, мы можем что-то нажимать? Нет, не можем Просто не можем На Сможем, когда именно увидим, что что-то изменилось Как это будет выглядеть изменение? Я вообще не знаю, я не подготовлен к этому всему. 14 секунд, 14 секунд, это 14 минут, 0:14 сейчас. А когда же приходит зло? Я особо не смотрел вот это. Здесь яблоки лежат, микроволновка, достаточно такая маленькая кухонька, скромненькая, но мне нравится. Почему-то замазано. Университет чего? черный линии. Университет цензуры. Вот что это такое. Этот человек работал в цензурном университете. Это, смотрите, спуск в подвал. И тут видите, стул лежит, повален. Ой. Была аномалия! Записать! Записать! Как называется это сауна, сауна, сауна, сауна? Погодите, ну это просто может быть мерцает свет и все. Давайте на... пошлем на всякий случай. Сауна, че? А, вот, сауна что? Свет. Аномальный свет, вот. Есть, все, отослали Фух. Чуть не проворонил аномалию Меня бы уволили с работы Ну, no! а, Все, записываем Итак, стадии Комната, где-то, стадии где У нас, а, так, так, так, так А какие еще есть аномалии? Intruder, distortion Вот, плохая функциональность камеры была Но она восстановилась, но это было Я просто не успел записать сразу Блин, так интересно Никакой аномалии не было найдено Погодите, в смысле? Только что камера не работала. Стадии, uh, может быть, не знаю, может быть, дисторшн тогда. Дисторшн. Смотрите, направляется отчет. Никакой аномалии не было, мне говорят. Дисторшена не было. А что было тогда? Ладно, идите в жопу. Они не верят просто. Мне всегда говорили, в тебе просто не поверит Евгений, когда ты будешь искать призраков, вот кого угодно. Наблюдать просто за людьми, пока не спят. Через свои секретные камеры У вот, тебе никто не поверит. Даже с тебя будет вот доказательство. В виде пленки. А это что такое? Пиво стоит в сауне. Вы что, офигели что ли? Сауна, это на самом деле не так уж и полезно для тела. Особенно для мужского, потому что Говорят, что жара, она заставляет мужское тело вырабатывать э, женские гормоны. Это не очень хорошо влияет на нас, на мужчин. А также пиво тоже заставляет. Да смотрите, пятно! Как будто кто-то просто сейчас стоит за стенкой и сыт на эту стенку. А стенка сделана из бумаги. З, так, запечатлеть э, гостиная. Гостиная, где гостиная? А, вот гостиная. Что это? Что это такое? Пейнт, наверное, да? Краска, да. Аномалия с краской происходит. Давай, скажи мне, что я правильно. Нет, это неправильно. Правильно. А что же это тогда такое? Other? Abyss, может быть, бездна присутствует бездна, да? Это черный, это смотрите, все пропало. Это, скорее всего, бездна. А. И теперь они ее... Я отправил нужный отчет и пофиксили сразу. Все, я понял. А это что было? Кто-то в гонку ударил. Тут еще, блин, правильно интерпретировать надо. Ну что это за черное пятно расплывалось? Это бездна, оказывается. А я думал, что это краска начала, не знаю, портиться. Плохую краску купили. Ладно, аномалии легко за заметить. Это радует меня. Я думаю, там что, книжка чуть сдвинется, и ты такой, ой, Евгений, ты пропустил аномалию. Ты что, не видел? Дурак, плохой... Э отсмотрщик аномалий. Здесь ничего нету. Вообще ничего. Только вот эти тени какие-то неприятные, если честно. Ну ладно. Смотрим дальше. И призрак такой думает, что я пойду в следующую камеру. Смотри, я такой обратно в спальню. Не так тупо, как я думал. Что я должен сделать? Что я должен увидеть? Вообще идеальный дом. Больше ничего нет. Мы изгнали всех духов, кажется, отсюда. Я дитя света. Несу всем... Что? то Что-то было? Или у меня уже воображение разыгралось? Оно разыгралось еще давно, когда установил камеры, чтобы наблюдать за этими людьми, живущими здесь. Ничего нету. Уже час 20 минут и я в целом неплохо так был бы и поспать все в принципе нормально ничего необычного камера так хреново светит почему нельзя было вот когда мы устанавливали камеры еще прийти и установить прожектора стоп что такое сообщение это важное сообщение. Мы получаем сообщение о кучах аномальных активностей. Пожалуйста, нарушьте аномальные активности и сообщите о них срочно. Но где? Хорошо, это надо сейчас делать, потому что нас готовили, нас готовили к этому. Срочно, аномальная активность. Покажи себя, покажи себя мне, а я покажу тебя себе. Э, наоборот, себя тебе. Засала, да? Засала аномальная активность. Я так и знал. Я знал, что призраки боятся меня. человека света, дитя света. Что я должен заметить, здесь ничего нету. Стрёмное лицо! Боже мой, как это неприятно! Так, гостиная! Что это такое? Object movement, object... Ой! Слишком много аномалий активно! Я, я... Все кончено. Вот это меня... Вы исправили две аномалии. Давайте еще раз. Блин, это интересно. Я не ожидал такого. А что это было вот с картиной? Хорошо, допустим, я такой... Гостина и, может быть, искажение, открывание, закрывание двери, экстра объект, которого не было дополнительно, сам по себе призрак, так, аномалия с краской, а пейнтинг, господи, с картиной аномалии, все, я понял. Давайте сразу-то переведем все другое, просто другое. Зачем они так сделали? Надо было очень конкретнее, мне кажется. А, погодите, этого не, помните, там было что-то освещено. Это была аномалия с светом, наверное. Да, походу. Давайте закроем. Ладно, пойдем дальше искать. Мы немножко разобрались. Блин, я когда заметил это лицо до искажения, оно было ужасным. Но когда оно исказилось, стало все нормально, да. И, значит, здесь все окей, здесь все окей. Тролливали, тили В принципе, все нормально. Ну, пока мне так кажется, что все нормально, я не вижу ничего сверх необычного. Разве что эти картины ужасные. Призрак затаился. Он не хочет мне показываться никак от слова совсем призрак яви себя да. ну? давай, давай. нет он не захочет второй раз он понял что я уже научился стал опытным и больше не полезет сюда в этот дом ах я заскучал уже пол первого в смысле уже пол первого всего пол первого еще всю ночь сидеть, да скольки интересно, да скольки? А могу я просто уйти и написать, что да, я сидел до 6 часов? Ну кто? Кто посмеет показаться? Давай! Люцифер, Носферат, Каспер, чатки Фредиклюгер Давай, кто угодно, покажись мне, я сообщу тебе сразу я донесу, я доносчик, я крыса, стукач, со мной не имейте дела Ничего не происходит, вообще ничего, ни одной аномальной активности Вот есть аномальная пассивность, и это меня напрягает сильно Такой пассивный призрак, ничего не хочет делать, просто стоит невидимый весь Погодите, сообщение А, вот, все, начинается, много аномальных активностей, пожалуйста, обнаружьте их Окей, будем искать Я с удовольствием, пожалуйста, покажите мне аномальные активности, ну, ни одной Погодите, вот это, по-моему, другое, да? Ну-ка, давайте попробуем, где у нас кухня и аномальная картинка. Неприятная картинка, я так считаю. Сейчас нам скажут, нормально ли. <музвучит> Чиним аномалию. Ну-ка, смотрите. Да, это я правильно заметил. фуха, неприятная была и правда картинка, очень мерзкая. <музвучит> Что? Это здесь произошло? Это произошло здесь. А, значит, коридор. И так, так, так, дисторшн. Наверное, не знаю, другое. Пусть будет, посмотрим. Вот, вот, давай еще, погоди, погоди Здесь в спальне двигался чемодан Двигался чемодан в спальне, быстрее а -а -а, двигается чемодан Конкретно чемодан Не просто объект, чтобы все знали, что конкретно двигается Отлично, починили Так, ну здесь все в порядке, и здесь все нормально Как-то нагнетает мне немножечко, если честно Оп, нифига себе, вот этот трюк сделал Так, мы это заметили, засекли Мимо меня не пройдешь Тупое привидение, ну да, наверное просто Перемещение предметов, фиксим это все дело Что у нас еще здесь, давай Что-то еще выкинешь да, они читят. Все, молодцы. Умницы. Ладно, это пока не страшно. Ну, в плане неприятно, жутко, но я думаю, я смогу с ним справиться. Тут главное просто быть наблюдательным. Наблюдательный, каким Евгений являлся с самого рождения. Час 36. Как долго летит время. Я просиживаю здесь свою задницу уже очень много лет. Знаете, что по-настоящему аномальное в моей жизни? Это размер геморроя, который я себе отсидел. Оп! Слишком много аномальных активностей? Я ни одной не видел, что там было Вы только три вылечили Погодите, что? Что там было? Я не видел нифига, серьезно Это насколько надо быть наблюдательным человеком Аномально наблюдательным, я бы сказал Ш О, да, вот сразу, смотрите Тут аномально Аномальный тупица у нас за камерой наблюдает Я знаю, как это надо сделать Давайте посмотрим, в принципе, что может происходить. Камера может не функционировать, может бездна появиться искажение чего-то. Может, двери закрываться есть сюда, и дополнительный объект, которого не было. А, это кажется очень сложно, потому что я не знаю, тут столько объектов повсюду. Потом может быть призрак, потом может быть тот, кто вламывается, световая аномалия, объект исчезает, двигается, другое и аномальная картина. Давайте значит что сделаем, посмотрим на важные предметы, которые у нас прям сразу перед глазами. Это картина здесь. Раз-два картины. Гонг. Это, кстати, здесь. Вот же гонги, походу. Мусорка. Вот эта штука, не знаю, что такое. Э, наверное, санитайзер для рук. Крем. Салфетки. Что делал человек, сидящий за этим креслом? Я не хочу думать. Ну ладно, мы определили. Вот предметы, которые здесь стоят. Здесь что у нас? Лестница, что ли? Стульчик. Коробки. И картинка тоже. В принципе, ничего такого, что трудно запомнить. Здесь у нас, я не знаю, что это, лейка, ведро, пивас. О! Ах, и световая аномалия в сауне Световая, вот получай Здесь что у нас? Так, мы все здесь посмотрели? Да, по-моему, все, все окей Вылечили аномалию Так, тебе аномалия Здесь картины А, подожди, это, это, нет, это не гонги Это просто торшеры такие Лежит, лежит книжка Три книжки должно быть Чашка и блюдца. Чашка и блюдца. Вот здесь вот цветочки, цветочки Хорошо И жалюди всегда закрыты Здесь женщина Грациозная женщина Прекрасная, я влюблен Я влюблен, поверьте мне Uh, вот здесь у нас журналы Раз, два, три, четыре, пять, шесть лежит Шесть предметов лежит Пусть будет так Здесь куча всего Яблоки И какие-то всякие штучки Баллон uh, Потом вилка и нож на тарелке Микроволновка Кастрюля И венцо вин лежит Стоит точнее Тостер Две картины, да, окей okay. Здесь Ничего не изменилось, все точно так же, все еще университет цензуры и железная дорога, здесь все окей, и тут все нормально, вроде бы, ничего не изменилось здесь, и тут все так же прекрасно. Но мне сейчас пытается впарить, что какие-то предметы исчезали, что, мол, так много, О, картина, боже мой, какая-то неприятная, второй раз тебя увидел, и все равно, как будто в первый раз, очень жутко, я вижу здесь лицо, эм, с картины, да, аномалия. Чинись, пожалуйста. Маляя, спасибо. Ах, чинится. Хорошо. А как они чинит аномалии эти? С помощью монтажа? Все так же три книжки. Все то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть предметов. И дай бог, речь идет о каком-нибудь призраке, который сидит вот здесь, вот, на кресле, или что это такое, даже непонятно. И он весь черный. И я вот типа не заметил. Микро. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Так, э, что там? Это это бездна. Пожалуйста, бездну убрать. В моей квартире бездна, да, да, пожалуйста, уберите ее, спасибо. А вот эти предметы разве так были? Так они располагались, я не помню Давайте на всякий случай двигается предмет В гостиной Нет, это было ошибочное заявление, извините О, вот она, башка просто так Нифига себе, не заметил это и, Возможно, раньше этого не было, но сейчас я заметил сразу Итак, в кабинете Дополнительный объект Свалит отсюда стрёмная голова Какая-то стрёмная неприятная голова Оп, отлично Хорошо, вот нам теперь говорят, что будет очень много различных аномалий. Будьте наготове, Евгений, мастер ловли призраков. Я буду наготове, все в порядке, не переживайте. Стоп! Это всегда было здесь? Это всегда было лицо? На всякий случай, на всякий случай. Спальня, аномальная картинка. А, нет. А здесь? Смотрите, вот, предметы, видите, они переместились. Точно, гостиная, предметы переместились. Предметы переместились. Кухня. Что у тебя здесь есть? Пожрать. Я пожрал бы, если честно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все нормально, здесь все окей. Раз, два, три. да да да да да да да да да Все нормально, отличный кабинет. Здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Да, я считаю по точкам интереса, на которые у меня глаз падает, что все окей. Картины все на месте. Все окей неподвижно. Но так ли это на самом деле? Я же мог и не заметить что-нибудь. Например, эти книжки могли бы не так лежать совсем. Блин, хоть, не знаю, делай скриншот этих комнат и смотри все время, сравнивай. Найдите 10 отличий. Вот это вот, вот это вот я не помню. Погодите. В коридоре картина. Аномальная картина. Вот этого я не помню. Либо это лишний объект, либо это картина. Давайте попробуем сначала картину. Это не то, извините, дополнительный объект. Не было тебя. Уходи отсюда. А, черт, нет, что-то здесь другое. Не знаю, может быть. Other? Или туалетной бумаги было меньше у рулонов. Есть! Другое! А что другое? Я не знаю. Что мы починили? Что-то починили, окей, ладно. Ну что Опять это? Опять. Гостиная, другое. Нет. Ну какие-то звуковые аномалии, ну 100 пудов. Тут у нас что? Вообще понятия не имею. Тем временем уже 2 часа. 8 минут. И кажется мы просираем. Я не понимаю, что мы не видим здесь. Вот! Вот! Хорошо. В сауне объекты перемещаются. Сразу давайте дальше ищем. Вот это всегда было? Давайте попробуем изменить это. Э, в спальне, э, давайте вот, аномалия с картинкой какое лицо мерзкое, я не, я не помню, я не всматривался, не всматривался, понимаете? Дополнительный объект, все, теперь дальше, не будем терять время Вот, вот, с картинкой, вижу, картинка изменилась, быстро быстрее, все, нету, нету, забили, забили Kitchen uh, painting anomaly Painting anomaly, здесь? Да, просто, просто вот так пощам щам надавал призраку Ну есть ли здесь еще призраки? Вот, аномалия с картинкой в коридоре да, окей, хорошо. Чем больше мы будем играть в эту игру, тем больше мы будем запоминать, что где происходит. Что где лежит, как должно быть. И глаз будет сразу падать. 2.37. А мы все еще живы, это прекрасно. Тут ничего не изменилось. Вообще, вот в этой комнате максимум, что я видел, это вот картинка просто менялась. Пожалуйста. А что пожалуйста-то? Быстрее время заканчивайся, пожалуйста. Ух, я уверен, что я что-то не вижу. Что-то очень важное. Вот что это такое лежит? что куча. Давайте сообщим на всякий случай. Призрак. Нет. А погодите, а вот это было? А что если реально дополнительный объект? Просто вдруг он канистру? боже страшно. Да! Ух, хорошо. Зачем призрак поставил канистру? Что это за аномальная потусторонняя канистра? Ааа, -а -а, три часа пробило. Вот что это за гонг. все. Боже мой, у меня в детстве однажды родители повесили в нашу комнату вот такие огромные стрёмные часы, которые... Да, он каждый час отбивали. И причем, знаете, каждый час, имел в виду, если отбивать 12 часов, то он будет 12 раз долбить. И чтобы вы понимали, звук, который они издавали, напоминал э, пришествие сатаны. Вот, двигалась туалетная бумага, а? призрак обосрался, потому что, да, хочешь потереть свою... Я обосрался, в итоге. Черт. Но мы 10 аномалий в этот раз вылечили. Ничего, Евгений, сейчас тебе повезет. Ты сможешь, ты сможешь. Давай, умница, умница. А сколько максимум аномалий мы можем допустить, чтобы они одновременно происходили? Потому что я вообще ничего не видел, кроме двигающейся туалетной бумаги. Оп, свет. Быстрей, сауна, свет. Погодите. Вот что оно было. Видите, холодильник сейчас полностью закрыт, а он был приоткрыт с слегонца. Я этого не замечал. Теперь я запомнил. Я буду видеть. Я буду видеть все. И буду фиксировать время, и буду классифицировать аномалии. Вот она, сразу картинка 041 в спальне. Картина полная безвкусица. Нифига себе! Do not look at the window. Не смотрите в окна. Не пишите на стенах моей сауны. Что это? Как это назвать? Давайте, наверное, Other. 0,55. Other случилось в моей сауне. Да, правильно. Итак, первый час настал. Я все жду, пока что-нибудь произойдет с этой бутылкой. Она полная. Она должна разбиться прямо у нас на глазах. Вот как мы, интересно, это починим? Неужели можно будет склеить бутылку обратно? Ну, смотрите в окна. но ну, я смотрю, там никого нету. Не зря здесь есть акцент на этом заборе. Значит, там что-то может быть однажды. Окей, будем иметь в виду. Картина! Холлвей, картина. Смотрим дальше. Тут посмел лечь в мою кровать? Никто. Да перестань, перестань. Почему нельзя маленьким сообщением вот так вот получилось? Или вот, допустим, вот это. Починили. Ускорение не починили, а исправили аномалию. Давай, показывай, показывай. Ой, боже мой! Погодите, погодите, погодите. Скорее, как там э, гостиная, это кто? Ты призрак, ты призрак, пожалуйста, не говори со мной, уйди. Мерзко, мерзко. Как тебя смыть, стереть с экрана, фух. Ой, я не ожидал этого. А всего лишь пол второго, уже такая жесть. Неприятно мне было сейчас, я так скажу вам. У меня нюх на аномалии. Аномальная вонь. А что если вкидывать на всякий случай репорты, например? Например, смотрите, смотрите. Спальня Other. Ну, вдруг мы чего-то не видим. И дальше пошли, смотрим. Так, ага. У нас есть вообще лимит на отчеты? Гостиная Other. Кухня Other. Кабинет же самое. Ну и ради прикола э, коридорчик. О! Мы что-то починили. Но я не знаю, что... Что-то мы точно исправили. Слушай, давайте здесь так сделаем. Сауна. Другое. Здесь другое, понимаете. Я такой, Евгений, что это? Что там что-то видел? Я такой, другое. Опа, чемодан двигается. Это легче объяснить будет моим заказчикам. Но еще проще говорить просто другое. Потустороннее. Там все было потустороннее и другое. Не такое, как в нашем мире. По эту сторону, там все по ту сторону, понимаете? И делаешь умный вид, продолжаешь делать умный вид. Да, аномалии, другие здесь, но не здесь. Они где-то еще и там, они повсюду, сзади вас. Вы сидите на нем. Хорошо, давайте будем также продолжать делать, вкидывать другое, просто на всякий случай. Сейчас мы просто заспамим нашего босса фальшивыми отчетами. Он будет думать: "Нифига себе Евгений какой трудолюбивый! Сколько он работы сделал? Сколько зла он уничтожил в этом мире? А еще даже полтретьего не наступило. Вот! Смотри, что сделал! Обронил мне, обронил мне предмет." Так, в коридоре двигался предмет. Хорошо, это мы заметили. Но теперь пол третьего настало, а значит, все. Сейчас будет серьезное противостояние Евгения и зла. Опа, картинка изменилась. Хорошо, что я заметил. У меня идея. А что если попробовать теперь вкидывать, знаете что? Дополнительный объект. Оп! Я исправил какой-то дополнительный объект. Окей, давайте попробуем теперь вот так сделать. Раз уж мы спамим отчетами фальшивыми, давайте. Intruder! Oh. Слишком много аномальных активностей. Что происходит? Что я делаю не так? Как бы я ни старался, зло всегда держивает вверх. Почему-то. Друзья, мне нужно много лайков от вас, чтобы в следующий раз я победил эту аномалию, если вдруг вы хотите, чтобы я ее победил. Может быть, вы не хотите. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не хотите, чтобы Евгений победил аномалию. Поэтому ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал и вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут на них в описании. С вами был Юджин, друзья. Увидимся очень скоро в любом другом видосе, которое я сделаю. Либо в этой игре. С вами был Юджин и всем пять!